Правила работы в кулинарной мастерской. Наденьте сменную обувь. Тщательно вымойте руки с мылом и вытрите их полотенцем. Ногти должны быть коротко подстрижены. Наденьте фартук, уберите волосы под косынку. У каждой бригады должен быть подготовлен свой набор инструментов, приспособлений, посуды и продуктов. Правила хранения пищевых продуктов. Нельзя хранить открытые консервы в жестяных банках. Скоропортящиеся продукты – мясо, рыба, молоко, творог и другие – следует хранить в холодильнике. Пищевые отходы нельзя долго хранить на кухне, их следует собирать в специальное ведро с крышкой. Лучше, если это ведро будет открываться нажимом ноги на педаль. Нельзя готовить пищу в посуде с поврежденной эмалью. Правила безопасной работы с электроприборами. Перед работой проверьте исправность соединительного шнура. Включайте и выключайте электроприборы сухими руками, берясь за корпус вилки. Не оставляйте включенный электроприбор без присмотра. По окончании работы выключите электроприбор. Правила безопасной работы с горячей посудой. Проверьте прочность крепления ручек кастрюли сковороды. Не используйте посуду с прогнувшимся дном и сломанными ручками. Наполняя жидкостью кастрюлю, не доливайте до края 4-5 см. Когда жидкость закипит, уменьшите нагрев. Снимая крышку с горячей посуды, поднимайте ее от себя. Не забывайте использовать прихватки. Засыпайте в кипящую жидкость крупу и другие продукты, осторожно избегая брызг. На сковороду с горячим жиром продукты кладите аккуратно от себя, чтобы не разбрызгивался жир. Основные правила ухода за кухонной и столовой посудой. Кухонную и столовую посуду моют сразу же после ее использования. Если на кухне нет мойки и горячей воды, то для мытья посуды необходимо иметь специальный таз. Сначала моют чайную, затем столовую, а после кухонную посуду. Перед мытьем тарелок с них нужно удалить остатки пищи. Для мытья посуды используют специальные моющие средства – чистящие порошки для посуды, а также щетки, губки, ершики. Вымытую посуду необходимо тщательно вытереть или высушить в специальной сушке.